Короче, у нас все, а, ну, все, короче, как обычно, всем привет, все это уже слышали, еще раз, всем, в общем, здорово, у нас сегодня новый оператор, так что посмотрим, как он снимет, там потом будете плюсики-минусики ставить в комментах, чтобы знали, выгнать его или с нами остался, Сегодня по треням, как всегда, на разминке сделаем вонючую лестницу с 1 до 10 вниз, ну, почему вонючую, хорошую очень часто делаем. И люди проголосают за то, чтобы тренироваться под мою унылую музыку. Вот мы будем сегодня тренироваться под мою унылую музыку. А чтобы будет дальше, мы узнаем дальше. Повыше чуть-чуть, тряпка. Повыше. Сколько можно? как он, смотри. Непоголебимый. Сил. сейчас все такие якобы сильные, Хорош! Не вылюдал в пожалуйста! Как это делают Мы начали с выхода, пробовали? Пожалуйста! короче, передали меня, правда. Ну, началось даже? А сколько делалось? А что, я сейчас, да? Вот и пяти начинаешь запутываться. Нет, нет, нет, сейчас не 10, сейчас 9. 9 же мы же не делаем. Нет, 10, или 9. Так, ребят, надо посчитать. Давайте все вспомним. Ну, в общем, сейчас мы заканчиваем нашим любимым одиночным повторением. Вот он на камеру. Я Но я снимешь. не оно будет декрет так и не успеешь короче мы закончили лесенку и дальше наверное будем отжиматься мы любим отжимания мы любим протягиваться в планах либо сейчас 100 либо 50 либо каскад либо может лесенку короче сейчас подумаем все хорошо. Просажа. Там же устрои, да? Да, да, да. Хотя, если что, надо чуть уже плеть. Пошел. Нормально, да, Да. Изи. На столбах. Десять вот так. Столбах 10 от камин, а потом 5 столбов, и опять Маниш, Маниш, не колдуй. У столбов возьми. Вот здесь? Да, может, еще пониже. Вроде касается. Первое <свят> дело. Вроде касается. Да, мы либо на лицо почти быстрее. О, нормально. <свят> Это... <Буду, свят> Чего ты нет, оставляем 10, 10, 10. На фоне, давай, давай. на фоне него, типа он делает, а я тебе говорю знаешь как в новостях там вообще, вообще. А, фишка такая, мы вот здесь вот здесь сейчас делают на в общем брусик для инвалидов на брусик для инвалидов мы делаем на пола 10 разворачиваемся на 180 сделаем 10 австралийских и ну короче полу австралийские, полу австралийские, полу австралийские везде по 10, то есть получается 30 от пола 30 австралийских вот, может, покажи какой-нибудь полный сет, кто как будет делать все, люди поняли, о чем. Я... До конца логоточки упрямлять. Толкует. Только всего 10 делал. Всего 10, да. От большой. А ты со всех трех делал, да? Вообще, слушай, взять восьмиугольник или шестиугольник? Я вообще хочу вот такую тему. А, каскад типа круга. Макс... Каскад в виде круга? Я <смех> сделала. Ну, три раза, получается, ты делаешь подход на нажимание, три раза на это. Да. Часто это монстр. Капец просто. <смех> О, мнению человека задействует больше руки и пресс. Спина типа не задействует. Как сделать так, чтобы ты чувствовал спину? Ну вот, например, поначалу свести лопатки. Ну, говори туда, не менее. Сначала засела. Слышь поначалу полностью раскрыты спиной. Ну, закрой же. Вот, сведи полностью лопатки. Когда ты подтягиваешь, ты должна касаться груди И полностью сводить лопатки до конца. То есть, раскрылась, замкнула. Вот, вывела вперед лопатки. Замкнула, вывела. То есть нужно стянуться к солнечным сплеснению. А что так? прыгаешь, прыгаешь? Слышишь, смотри, прыгаешь, такой прыгаешь. Здесь, да, делаешь Да, да здесь, потом могут... вот дальше. Градуса. Потом такой сделал, 5 такой. Раз, да, ну так. 5, ят? потом сюда такой. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5. 10, 5. 5. 10, 5. 5. 5. 10, 10, <оо? <ооо> 5. 5. 5. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Дай согруппи. Мне бесит, что блин, Как свою родную. Человек видно за пять раз. Да, Он красивее это делал. Ну, как? ну все видно? Да, да, именно так. Понимаешь, да? в общем. Сейчас делаем тоже уже классическую систему. Вообще, мне кажется, мы делаем уже месяц, если не больше. Дерьмо это скучно. Короче, мы после отжимания всегда делаем 10 по 10 подтягиваний. С отдыхом лесенка. То есть, если вас двое, то делайте подряд. Если вас трое, то там через двоих. Ну и в таком духе. Короче. Сколько людей, столько и отдыха. Сейчас разобьемся на две группы, чтобы сделать это быстрее. И все. 400 раз от пола, значит надо добить минимум до 500, да, 500, 500, 500 ну в общем 5 умножить нужно 100, вы поняли, в общем, мы сейчас сделаем ту прикольную штуку, которую мы уже делали вот здесь сегодня, 10 пол, 10 столбики, 10 камня, 10 столбики, 10 пол, два подхода, то есть сегодня соточка выйдет как раз красиво, выйдет Тихо, потом мы сделаем три подхода драконьего флага, возможно, на этой же скамье, и... Возможно, все. Пока не знаю. в общем, поехали. <звы> Силы есть не... <смех> давай, давай. <смех> Когда ты просто снимаешь, а другие отжимаются. Мы <смех> не будем кататься. Мы ну, не, не будем, будем кататься. Мы чтобы в один день взял и сел. <смех> <Спасибо>. так Мы будем кататься. Мы будем кататься. Мы будем кататься. Мы будем кататься. Мы будем кататься. Мы будем кататься. Мы будем кататься. <свес> О! Унижение! Не, ну я могу сначала... Ты угощайся, что стоишь, снимаешь? Я снимаю! <свес> а потом, ну вот банан не дали за кадром как дома в я пришел банан. Я... уроды банан мне не дали Дома заперли Комероваться <существует> не позволили Когда девочку, шарик не дали Где на 1 сентября я там мне шарик не дали Заперли Ой смешно Тебе да, нет. девочки нет Девочке нет, ну а так, ну итог, Меня просили итог, я скажу итог все любят клянчить лайки, вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал всем спасибо тем ребятам, кто подписан на нас на патреоне ребят, благодаря вам у меня теперь есть гирька, 16 килограмм вообще от души, ребят я вас никогда не забуду все, вырубай. давай играй на стол.